Всем доброго здоровья! С вами снова Игорь. И в этом ролике я хочу вам предоставить очень интересную информацию от Александра Шевченко. Он из Каневской станицы, это рядышком с Ейском. Уже написал тоже заявление на вступление в наш профсоюз. Профсоюз Союз ССР. И информация пойдет о том, как человек закрыл э, счет в банке с долгом на 200 тысяч. Вот такая переписка у меня с ним была. Он у нас выложил информацию в чате, я ему написал. Александр, а можно документы, все какие есть, по вашей карте? Я бы ролик записал. Хороший результат. И вот что он мне ответил. Пошел в Сбер 12 декабря и попросил закрыть счет карты, на котором порядка 200 тысяч с учетом штрафов. Изначально было намерение погасить по коду 810. Для этого приготовил соответствующее обращение но они без всяких возражений и вообще без вопросов закрыли счет. И говорят, давайте обращение. Я нет, нет, а нет, я потом. Какое обращение, какие коды, если все закрыли? И ушел в шоке о случившемся событии. Сбербанк весь вечер сделал праздничным. 14 декабря звонят из головного банка и говорят, что закрыли только карту, а не счет. И долг у вас продолжает существовать. Ответить не успел, бросили трубку. Посмотрел еще раз документы и убедился, что закрыт именно счет. Пришел к выводу, что карта была проведена по черной кассе, так как в отделениях их компы ее видели как нулевую и в головном банке увидели, только тогда, когда проверяли проведенные операции. Но поздно, поезд ушел. Они, пожалуй, не могли даже предположить, что у кого-то с долгом 200 тысяч хватит наглости идти и закрывать счет. Так что пользуйтесь, идите и пробуйте. Мне Дед Мороз на подарок не поскупился. Рад буду, если и вам, это, если и вам он его принесет. Так что, вот сбросил документы, но они здесь в горизонтальном положении. А здесь добавочка такая. Я там, пожалуй, неправильно написал. Сбербанк мне не вечер праздника устроил, а как минимум до Нового года, и Новый год включительно. Своих родных Аша одарил шикарными подарками, все счастливы. Я родных спрашиваю, а кому надо спасибо говорить? Они хором тебе. Нет, отвечаю, спасибо. Надо сказать Сбербанку. Это он постарался обеспечить вас подарками к Новому году. Поэтому в первую очередь ему надо сказать спасибо, смех да и только. Я у него спросил, естественно, то есть приходишь просто и закрываешь счет карты, и неважно сколько там денег, ну естественно ответ, так точно, именно так и получилось. Было бы там 20 лимонов, тоже и произошло бы. То есть получается, просто идешь, закрываешь счет, и естественно, не попробовав информацию эту, вы не сможете проверить, так оно или нет. Каждый может по этому поводу, вот, Александр Шевченко, станица Коневская, это рядышком с нашим Ейском, чтобы не думали, что фейк, либо не фейк, каждый может написать ему, задать вопросы, как, что и когда. А вот и сами документы, я их сделал скрин, и чтобы в горизонте, ну, вертикально были они. Вот расписка о приеме заявления, закрытие счета карты то есть э, вот кто принял дорожкова елена николаевна штамп подразделения пао Сбербанк номер карты на 427 начинается а, дальше у нас получается вот, заявление о закрытии счета вот номер карты 427 вот 12 декабря как он написал 2017 года. Вот заявление приняла та же самая Дорожкова Елена Николаевна, 12.12.17 в 15.10. И естественно основной документ. Вот информация по кредитному контракту. Клиент Шевченко Александр Александрович. Номер контра контракта, дата открытия, статус контракта, счет закрыт. Кредитный лимит 0, сумма доступных средств 0, остаток собственных средств 0. Обязательный платеж дней до даты платежа 0, так, просроченная задолженность, просроченные платежи 0, неустойка 0 и общая задолженность сегодня 0, завтра 0, послезавтра 0 и до Нового года 0. Александр, поздравляю тебя <laughs> с таким удачным новым годом. И желаю, чтобы у всех получилось все то же самое. Просто идите и закрывайте счета. Потому что, скорее всего, большинство карт проведены также по черной схеме или по черной кассе, как это говорится. Так что желаю всем удачи в этом направлении. Мира, добра и благополучия. И до скорых встреч. Новый год, я так думаю, принесет нам еще кучу хороших подарков и новостей.